Стихо-злотворное поздравление с новым гадом крысы. Все в нашей жизни так легко, что аж невыносимо. И Новый год крысиный от нас недалеко. И средь руин былой державы, о, право же эпично, Он наречен цинично, год памяти и славы. Мы память дедов свято чтим, о славе их не забываем, но также точно знаем то место, где сидим. И коль хотим иной судьбы и впрямь с колен подняться, то должен год начаться для нас, как год борьбы. Так пусть же мелкой рысью, как будто с корабля, из нашего Кремля бегут подальше крысы. Спасибо.